Да правда, чего я без тебя все. кто мне за киоск что мне показал? Я сам себе король. эй, балсу защищи меня, а, а, а. Фиолетовые парни обратились в Pinkie Pie, а ещё черных негров ненавидят PewDiePie. Я стреляю из АК, балосу с дробовика, плюху дал и убежал, парень хитрый, да-да-да, убиваю все, я сам подошел и не засал, захватил весь район, зеленый на карте он, Grove Street for life, one love, весь район балоса в очках арта, балосы бандиты, Grove Street, не бандиты, ограбление столько, конечно из АК, балосы грабили банк, мы им помешали, Oh, быстро мы забрали, нас учили, воевали, полицию взорвали. Гейм мой вернули для нас. Долс кукавря, укинул пацана. Я очень жестокий, но никогда не предав Гат, агет, ага, где ты лашка, смотри, в лицо летят кашка. Я бал сюда по морде, и он умер от боли. Гатла, где ты, лашка, смотри в лицо, Забрал нам у тебя все деньги. Более банкротства, я сегодня очень трезвый пацаны. Сегодня балосов побью от души. Только ты тихо, ты не дыши. И тебе будет вознаграждение 100 тысяч. и тысяч, да снова в игре. Бррр, никуда не уходил, немного отдыхал я. Много потерял, пока пал, сам угонял. Но моя банда круп. Я, я, я, моя банда, это гриновый склад, Заходим на склад, ты бэби-бой читаешь простой Мы летаем до пиццу, летим на стадион, ой Полосы не круто, они не как наруто Захватили Дамиару, окрабили Дамиару Заходим домой, я вам курю сигару Ты еще живой? Хм, парень, это странно Гетелла, гетелла, гетеллашка Смотри в лицо, это лакашка Балас по морде и он умер от боли. Гетилаг гетилаг гетилашка. Смотри в лицо летит ташка. Забрал у тебя все деньги. Ты умер от боли банджроства. Гетилаг гетилаг гетилашка. Смотри в лицо летит какашка. Я балас удар по морде, и он умер от боли. Смотри в лицо, лечит ташка Забрала на тебя все деньги Ты умер от боли банк бросла, а.